Снова всем добрый вечер. Сегодня мы э, по Удам онлайн хотим с вами поделиться информацией, надеемся вам понравится. Итак, начинаем. В разработке письмо из архива Скракана. Письмо из архива Скракана, послание Найну от великого мага Скракана. Писано в раху у моря 2000 741 год от сотворения мира. Найан, мой дорогой друг. Рад слышать добрую весть о том, что ты пребываешь в хорошем здравии и близок к завершению своего монументального труда. Я был рад твоему вопросу, который ты задал мне в прошлом письме. Итак, ты желаешь знать все, что нам известно о северном континенте. Известном как Иса. В первую очередь замечу, что имеющиеся у нас сведения носят крайне отрывочный характер. Большая часть из них – мифы и легенды, пересказывают чужих слов, и никто не поручится за их абсолютную достоверность. Иса отделена от нашего континента, Иула, пространство необъятных морей и океанов. Северные просторы, вот сложные для навигации, они заполнены рифами и ледяными получими горами. Лишь многим доводилось доплывать до земель, скрытых этими многочисленными препятствиями. Что нам известно достоверно, когда-то, еще в эпоху джунов, орки, теснимые драконами, отошли на восточный край своих степей. Там, на берегу, они сумели построить суда, и часть из них устремилась прочь от Юва. Путь был труден, но в конце концов, потеряв по пути немало кораблей, они пристали к берегам той самой Исы. Орки были изумлены, новые земли были куда суровее, чем их родина. Иса – край огня и льда. Многочисленные вулканы перемежались вековыми ледниками, горные долины, наполненные зеленью, обрываясь в узкие фьорды, где гудели яростные ветра. Столь же свирепыми были и те, кто населял эти земли. Все животные тут обладали необычайной жизненной силой, делавшей их куда могучей громаднее косматии. Шаманы оргов верили, что по каким-то каким причинам Иса обладает особой энергией, Своего рода первобытной силой, наполнявшей всех, кто родился там. Со временем и сами орки стали сильнее своих сородичей, что оставили они в степях. Но кроме многочисленных зверей, были здесь и разумные расы. История не донесла до нас их названия, но орки передают из уст в уста, что они были многочисленны. Свирепы и не знали пощады. Особенно запомнились им некие существа, похожие на гоблинов небольшие ростом, но невероятно грозные, как воины. Эти беспощадные малыши охраняли огромное древо, что росло в самом центре Исы. И хотя орки сделали множество попыток его срубить, эти низкие дикари, покрытые мехом, сорвали все их попытки с затаенным страхом, которым они боятся признаться. Орки говорят о трех братьях, которым удалось в конце концов собрать огромное войско из всех рас что населяли Ису. Это несметное воинство из безжалостных вояк осадило поселение самих орков и вынудило их бежать с Исы. Орки вернулись на юг, и те, кто уцелел, создали Кван Северных, из которых, как ты, наверное, знаешь, и происходит тот самый череп, вождь Орды, которого победили Тенсис и Низеп. Что касается местных морозов, то здесь мы можем обратиться к записям джунов из того, что мы смогли расшифровать? Известно, что джуны считали, что на севере обитает множество богов. Возможно, что-то джуны знают со слов драконов. Драконы всегда крайне осторожно относились к северным краям и, по всей видимости, внимательно следили за тем, что там происходит. Джуны же полагали, что этот аномальный мороз вызван одним из богов, которого они в свое время призвали в один из своих городов после чего тот замерз до самого основания. Так и на Исе морозы могут убить любого, если он не найдет способ согреться. Особенно жестокие они в горах, где по легендам орков можно встретить ледяных дев, слуг этого самого бога хвада. Интересен способ, которым местные жители избегают мороза. Помимо жарких костров, они собирают жир животных, а также изготавливают особые хмельные напитки из меда, сокрывающие даже влютую стушу. Что же мне еще рассказать тебе? Увы, знаем мы не так много, как мне хотелось. Быть может, если мне или кому-то иному из конейцев удастся там побывать? Тогда мы узнаем больше. Рассказом про это огромное древо заинтересовался наш круг друидов. Они мечтают когда-нибудь получить его семена, а затем посеять их уже на юле. Быть может, в отличие от орков, мы сможем найти с местными жителями общий язык? Говорят, что те верят во всемогущую судьбу. Мол, что жизнь каждого записана до его рождения, чему быть, того не миновать. Они суеверны верят во множество примет и знамений, рассказывают, что ими управляют некие предсказательницы, читающие будущее по вытканным полотнам. Эти малыши даже уверены, что рано или поздно наступит конец света. Мол, придет великое ничто что поглотит большую часть мира, всесущие погибнет, но благодаря своему древу они уцелеют. Конечно, нам, великим магам, что ведают, как устроен этот мир, подобное кажется смешным, но нам нужно с уважением относиться к таким предрассудкам, если мы хотим наладить с местными жителями контакт. Увы, это все, что мне известно об Исе, немногое и вправду, но надеюсь, это поможет тебе в завершении твоего труда. Вот такая интересная история. Может быть, они добавят что-то еще в игру. Интересный новый контент для прохождения, может, даже планету или что? Я еще не знаю. Но это в разработке. И вот нам эту информацию предоставили разработчики. Можете сказать в комментариях. Как вы думаете, никто не будет против, то есть я не буду против, и мы не будем против. Ну, а на этом у нас все.